Привет всем! Сегодня проведем тренировку на свежем воздухе немного пробежимся тренировка будет состоять из у меня будет состоять из пробежки 3 километров и примерно 3 подходов приседаний на улице примерно минус 15 температура понемногу падает мы пробежали самое главное здесь понимать что здесь не надо работать на скорость сильно много подкожного жира не сожгешь и каждую тренировку не построишь на холоде надо понимать что для какой цели это делать то есть мы входим закаляться то есть и наш главный показатель это продолжительность времени на котором мы находимся на воздухе переходим ко второй части нашей тренировки сейчас немного поприседаем сделаем три подхода Провели тренировку, подведем итоги, при закаливании главное продолжительность нахождения на воздухе, а не темп тренировки, не надо загонять пульс под 170 и какие-то кардио тренировки строить, на эти задачи не будет отвечать эта тренировка. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, смотрите следующее видео, всем пока.